Всем привет ребята, вы на канале Светилера, И сегодня у нас челлендж Обычная еда против настоящих. Сегодня будет нам помогать миля. Ой, то есть мама Если вам понравится это видео Поставите мне лайк Мне приятно, вам не сложно Ну что, поехали! Ой! Сейчас нам мама будет подавать Ну, будет крутить А мы должны купить папер Милена уже вот. И я вот, вот это. Заранее это на раз, два, три, семь. Yeah. Ребята, теперь второй раунд. Давай, я жкурчик. А, точно, забыла. Свертим, свертим. Собирайте. Эй, Эй, Эй, Ребята, сейчас третий раунд. И мама будет... Так. Я... рукой. О! О! О! Я даже не знаю, что делать. Эй, ты давай сюда. Наконец-то. тебе. Ребята, уже пятый раунд не везет, да? сейчас у нас шестой раунд и мама, крути. берем Ай, ладно. Не хотелось. Тебе повезло, видишь. Да. Мама, крути, милюшенькая. А у Милены лимон, да? да? Да, у меня лайм. Укусно тебе начисто на чисто ест? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые видео. Пока-пока.